Э, все-таки литература светская, вот такая, приключенческая. Я тоже, в принципе, очень понимаю этот генезис. Или э, там вот по прошествии лет вы замечаете, что был какой-то, ну, скажем, элемент инобытийный, э, какие-то духовные книги. Э, оказывали, оказывали ли они влияние? Или это влияние было все-таки косвенным? Ну, было очень раннее, еще восьмидесятые 80-е годы, наверное, в начале 90-х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 влияли на меня в наибольшей степени. Собственно, другие тоже влияли. Со всех сторон говорили, ну что ж ты там, вокруг тебя нормальные люди, а ты до сих пор не крещенный. Вот. Я мысленно говорил, ну вот я там человек грешный, со своими страстями не справляюсь. И вот я сделаю христианином. крестьянином, и мне же придется за все эти свои страсти отвечать, на что он говорил. Ну что ты как ребенок?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 Ну, сколько-нибудь значительных фигуры в литературе. Считанные единицы. Пока что, может быть, в течение времени ситуация изменится, я на это надеюсь. Я на это надеюсь. Но пока э -э, литература в значительной степени свалка, э -э, в значительной степени, к тому же еще и свалка в состоянии полного хаоса. И э -э, вот черпать оттуда, условно говоря, там, новых Пушкиных, новых Гумилевых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 Что это? Формирующаяся еще структура там с очень такими иреалистичными формами или уже, в общем, сложившиеся направления, пусть с размытыми границами? Что вы думаете о них? Знаете, это очень сложный вопрос, потому что сфера православной литературы, она тоже не является монолитом. С одной, с одной стороны, мы видим, что церковь сохраняет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 худому или к хорошему, но, скажем правду, это литература, в которой присутствуют сильные страсти. И порой для того, чтобы писателю даже и абсолютно благонамеренному в христианском смысле привести свое повествование к доброму результату, ему нужно описать действия этих страстей и описать действия пороков в нашей жизни.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 Ну, так и у нас в эпоху монархического правления, в особенности при трех наших последних государях, при трех наших последних государях экономика, наука, техника, инженерное дело шли вперед семимильными шагами. Скорее, вот падение монархии здорово притормозило все это развитие. Но вот, обращаясь к будущему, в первой книге этого имперского проекта Российская империя 2.0»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 какого бы то ни было насильственного ниспровержения существующего порядка. Но существуют же вполне законные методы изменения, скажем, нашего общества, э, воссоздания монархии, обращения к опыту Российской империи. Вот день коронации это, собственно, то, как это может произойти мирно, спокойно, но обязательно.